Всем привет. Доброе утро. Сегодня 11 число, 5 утра. И мы едем в Ярославль на Доброфест. Всем урок, мне пирог. Женька у нас сегодня поедет с Рязани в Ярославль за рулем. Первый раз по трассе. Время пол полдевятого, доехали до Владимира. Женька пока держится. Пошел дождь. И это ужасно. Будет вай. очень грязный фестиваль. Я доехала до Владимира сама. Сама вот этими ручками. Ну, это. Половина. Где-то половину пути. 260 километров еще. 200, Ай, ну я проехала еще Ну это идет так же поехала. С половины Жень. Че, это вырежет и вставляет. Потом, что я тупая. Время 10 часов. Мы наконец-то до Иванова добрались. Женек держится. А что ты сейчас тут сделаешь, Жень? так вот. Спать не будем сейчас. Хожу сюда. -то. Я там и Женька кончилась у нас на этом. Ну, Круто. Не забывай Спокойной вас. ночи. Особенно первый раз такое расстояние mm -hmm. Прям... Ты же 200 километров до Волгограда уже. Ну да, но это так. Там же особо ничего такого не было. И после того, как я забыла пистолет в бензобайке, я уже не хотела. ехать. Ой. Ну, все, Бези. удобно Бези тебе? Меня. Ну все, а мы поехали дальше. Ура! Наконец-то мы добрались до Ярославля. Ну, ура! Наконец-то мы добрались до Ярославля. Женя совсем не хочет спать. На бодра. Я хочу спать. Потом хлебать такие и все. больше ничего. Сняли квартиру. На всякий случай вдруг погода совсем будет хреновая. Наконец-то мы доехали до Доброфеста, до Лепцовая. Но ну, чтобы проехать еще где-то в районе километра, надо очередь отстоять. С досмотром. Можно спать? Можно спать. Стоим, наверное, минут 40, и проехали, наверное, машин 20 только, продвинулись. Впереди еще машин, м 40. Наконец-то доехали к досмотру. Стояли практически 3 часа здесь. 3 Это километра улиц. очереди. Я могла спать 3 часа здорового сна. В итоге я не спала, сейчас всю палатку стою. Хотя бы дождя нет. Да, сейчас Вот ДПС и все лайтовенько, явно дня не, не досматриваются все машины. Короче, система такая. Сначала получаешь браслет, потом тебя начинают досматривать. Сейчас еще очередь за браслетами надо будет отстоять в окошко на парковку и на машину. Время полвосьмого, наконец-то мы с Женькой смогли заселиться. Заселиться? Становиться. С нового места нас выгнали, зная, что сегодня там территории в этом году нету. Капитан. Лагерь только начинает образовываться, почти палаток нету. Сейчас хотим, наконец пройти хоть фестивальную площадку посмотреть. А то мне кажется, мы никогда не соберемся уже. Как ледой пахнет. Я так подумала, что можно кукурузку съесть. это хорошо ты подумала. Осталось столько найти. так, бать хочу. смотри. Каждый, я каждый год говорю, что я хочу кушать, а я могла бы его просто расшить. Да. Я хочу этот кожаный простой. Ну, пойдем ну, а посмотрим. О, Жень, Жень. О, Буза. Что же? А, они толстые. А там. Посмотрим, что тут есть, кроме еды и одежды. Ирокезы. Блин, может икрасть, голос. Красть. МОСАГРА, татуировки. Татуировка. Меня папа убьет, если тебе татуировку. Он говорит, что что-то ненормально. Ты что? Зачем тебе это надо? Ты что хочешь, самому в общество? конечно же, море, море, фудкорты. Оп, шашлыки, третелки, альяна. Сегодня вообще... Сегодня, в первый день, уже столько машин Ты снимаешь? Там, где их вообще, в принципе, не было А тут вообще столько наросток машин Наверное, такое будет тут мизилово Пипец! Ну что, пойдем? На поле, у меня пойдем. на поле будет Пойдем так, к вот, машинке Такая атмосфера вы? прикольная Да, просто все такие радостные все такие клевые Я прохожу практику Я делаю Ботинки для рокерских фестивалей. И мне говорит на какой практику. На фестивалях там все типа, такие неадекватные. Бутылками кидаются, все, бэ, бэ, бэ, бэ. говорю, вы знаете, как на фестивалях круто. Там такие люди, там такая атмосфера, там все добрые, там никто тебе слово плохого не скажет, никто тебе бутылки все бумажку тебе подадут. Наконец-то я нашла. Да как я были у покуп? Круто! Очень крутой танец. Лети ближе и под. Привет, друзья! Привет, добро Дорогие друзья, это большая честь открывать главную сцену юбилейного фестиваля Доброфест. И... <смех> Рукав тебя Жень. Слайм пойдешь танцевать <смех> на иллюзиуме. <смех> Тишина такая. Спокойствие в лавеере. Женка светит луна, нас, Победит ты, и теперь и до сна. А я под охраной нежурю больной, Кажешь, что я не влада с головой. Купи билет на мой концерт и значок на сдачу. Купи билет на мой концерт, и я хочу быть подаче. Все! плачу! Время 10 минут второго, решили Женька, что пора все-таки спать ложиться. Час ночь, какие 10 минут второго? А, ну да. Вот, это адекват наш, отплясывающий. не решили на квартире все-таки переночевать, холодно, да и помыться, поесть надо. Время почти три, мы Наконец приехали на квартиру, помылись. Супер у нас ужин. И все, ложимся да. спать. Что-то мы решили в палатку сегодня не ехать уже. и на щука. квартире, что-то неохота. А Идем поспать.